уклонов. Плитка начинает ложиться от бордюра. Первое, надо установить бордюр по уровню. Вот Соответственно, с ним идет водоотлив. Канавка, которая собирает всю воду со двора, вытекает все это хозяйство и на другую. Проверяем уровень. Вот нормально закрываем его и на тот нулевой репер делаем здесь резичку по горизонтали вот это у нас будет горизонтали от нее потом натягиваем шпагат и меры расстояние вот там померили вот у нас получилось резко есть натягиваем шпагат приносим его на второй репер закрепляем шнур хорошо натягиваем устанавливаем его по рискам опаньки вот здесь он должен быть ну да теперь можно производить замеры то есть вот этот шпагат у нас показывает Горизонталь, уровень, ее можно поставить выше, ее можно поставить ниже, вот как поудобнее. От нее потом производятся замеры до нашего галанда. Вот мы значит на втором рейпере меряем. Здесь у нас получается вот так вот, 16. Записываем, 16, милли... 160 мм, извиняюсь, здесь на 2 мм. На первый репер. Замерили. 28 уровень длиной 18 метров разница между стоком и гаражом больше 120 мм, конечно лучше бы было на 18 метрах но у меня типа, во дворе не позволила высота гаража и высота дороги то есть это вот эти репера я сделал на минимум больше бы конечно было бы лучше вторые замеры надо будет взять дома вот у меня здесь два стока имеется дальний сток и ближний сток Здесь у меня от дома на 4 метрах перепад идет на 100 миллиметров, побольше. Вот вода стекает в принципе очень хорошо, практика показывает и вот такой результат. Нигде вода не застаивается. Вот и на длине 18 метров в принципе нормально стекает при перепаде 120 миллиметров. пошла-пошла и здесь у меня со двора на, на дорогу выложена труба под землей, сотка, канализационная Все это дело встекает при сильных дождях, в принципе, сотка вполне управляется ну, только кое-когда, лет через пять-через четыре, необходимо ее чистить, потому что листья забиваются Как я укладывал тротуарную плиту. Перед началом этих работ необходимо сделать привязки и выполнить уклон. Первая привязка начинается от дороги, то есть куда будет вода стекать. Используя водяной уровень, поставил уровень на дороге, а второй, значит, конец, колбочку, занес во двор, на ту точку, где будет стекать вода. Длина от дороги досточного приемника во дворе, которая у меня находится, 8 метров. На этом расстоянии я сумел достигнуть всего лишь 6 сантиметров уклона. То есть привязка у нас дороги к водосточной канаве есть. Это самое главное. В этом месте я забил капитан Олышек. Назвал его репером номер один. И уже во дворе этого у меня будет уже нулевая точка, которая будет привязывать весь бок. Затем забил второй колышек на противоположной стороне двора. Расстояние между гаражом и калитками получается 18 метров. Этот колышек я назвал репером номер 2. Водяным уровнем нашел горизонталь, то есть выставил одну колбу, поставил возле первого, пикета, вторую колбу поставил возле второго пике. Натянул водяной уровень, нашел горизонталь и сделал риски горизонтали. Между первым репером и вторым репером растянул шнур и закрепил их на вот эти риски горизонтали. Надо очень хорошо натягивать шпагат. Имея вот эту горизонталь, я имел возможность привязать любую точку двора к этой горизонтали. То есть создать уклоны, которые мне необходимы. Второй шнур, в параллель к этому, я натянул вдоль дома. Между конечными реперами натянул водяной уровень. Нашел горизонталь. Пользуя водяной уровень, эту горизонталь, которая идет вдоль дома, выставил по соотношению к той горизонтали, которая идет у нас по бордюру, на 10 сантиметров выше. То есть задал уклон от дома к канавке основной на 10 сантиметров. И вот теперь эти два основные шнура... Первый, который идет по бордюру, и второй, который идет горизонтально вдоль дома, является у нас основанием для того, чтобы мы могли аминно и с уклонами ложить плитку. Всю площадь я засыпал граншлаком и разровнял толщиной 6 сантиметров. Соответственно, опираясь на эти два шнура у нас горизонтальных, я взял доску 3 метра длиной, и разровнял ее таким образом, чтобы наклон был 100 миллиметров от дома главной источной канавки. Весь этот граншлаг очень-очень хорошо Залил водой. Затем, когда все уровни были уже у меня выполнены, я засыпал все это дело сверху еще песком. 6 сантиметров. Еще раз внимательно проверил все уровни. Разровнял доской трехметровой. Маленько потрамбовал все это дело. Еще раз доской проверил. И приступил к укладке плитки. Укладку плитки я начал от водосточной канавки основной. То есть от забора. И на гараж. Каждый ряд укладки плитки я начинал от бордюра. То есть возле бордюра я ложу полную плитку. Догоняю все это дело до дома, а там уже обрезаю сколько надо. Для каждого ряда плитки я натягивал шпагат от бордюра к дому. Перед укладкой каждого ряда поверхность песка обильно-обильно смачивал водой. Для получения одинаковых швов я значит кладывал между рядами и между плитками электрический кабель. сечением полтора. Толщиной он получился 6 мм, но сейчас вижу, что надо было сделать, взять кабель толщиной миллиметра это было бы лучше то есть 6 миллиметров толщина шва это слишком много небольшие нюансы в этом деле для того чтобы вода водотлив и бордюр наш не проседал потому что это основа является я подложил туда по три арматуры вот и хорошенько это дело все забетонировал сам бордюр у меня выполнен следующим образом то есть он состоит с отходов. Тот асфальт, который был, я его подробил хорошенечко. 30% асфальта и остальное песок, соответственно, и цемент. И граншлак. Он получился довольно-таки твердый и, в принципе, эластичный. То есть вот на все его протяжение за 8 лет нигде никакой трещины нет. Вот и за 8 лет получилось, даже имея вот эту арматуру под низом, значит, бордюр у меня немножко просел миллиметров на 6-8. Эта просадка у меня получилась как раз вот в районе канализационного люка. Надо было вокруг люка еще положить арматуру и хорошо забетонировать. Тогда, видимо, просадки бы не было. Укладка плитки без подогревительных работ у меня заняла 4 дня, имея одного помощника. Площади получается где-то 75-80... Следующий нюанс такой. До монтажа плитки, то есть когда вы все сделали уровни, положили значит, песок, ароншлаг, все как положено, необходимо проложить, значит, коммуникации всякие, всяческие. Здесь вот эта у меня труба пластиковая, идет, идет, идет, идет под плиткой и пошла туда на кнопку вызова, на домофон. Вот. Также под плиткой мне проложена здесь вторая труба, ее не видно. Вот. Раз, раз, раз и на забор. Это все Освещение. Второй нюанс. Значит, между плитками у меня расстояние здесь миллиметров, на по 6 по 7 получается как я ложил вот этот я взял кабель вот такой вот между ними ложил и плитку потом это сама подклона вот туда-сюда значит швы слишком большие в принципе вот здесь достаточно было положить плитку со швом где-то миллиметр три вот вполне было бы нормально вот эта вода стекает отсюда сюда здесь обязательно должна быть где на выходе как бы отстойник я здесь кастрюлю такую монтировал вот мы построили литра на 3, маловато немножко, здесь бы кастрюльку такую надо было, литров бы на 10. Вот тут то есть туда камни, песок, всякая-то беда стекает, а потом уже более-менее чистая. Еще один такой нюанс. Вот у меня получилось, что с той стороны на улице там полисатничек небольшой, я поленился его рыть. И сделал выход воды, вот она идет через сотку сюда, потом здесь колено, идет на улицу, потом туда. Это очень плохо, потому что колено все-таки бывает забивается, когда большие листья, то все. Лучше всего делать это напрямую. Вот, ну еще такой нюанс, который я потом исправлю на эту зиму, кажется. Здесь у меня положена обыкновенная труба, сотка. И когда зимой все это дело замерзает, здесь приходится отдалбливать. И это, видите, вот лопатой, когда То есть здесь надо было просто сетка и бетоном как-то его делать. Да, дальше я положил вот этого достока у меня с крыши идет и вот вниз и пошла по плитке чуть-чуть тесно все хорошо ну до мороза когда начались морозы крыша оттаивает сюда попадает теплая вода немножко она как это проходит а потом замерзает и вот значит где-то она внизу потому что у нас говорится, плитка холодная вот набралась от стока воды аж и весной ведь вот лопнула вот так я вот в связи с этим мне приходится на зиму я вот это дело рассоединяю и сюда такую банку ставлю чтобы вода туда не попадала вот а это вот так вот на нее можно вот и так как часто это дело соединяю эти вот эти вот хомуты мне уже вот крепление к стенке подрывались то есть здесь вот надо поставить или гофру, или что такое быстросъемное но воду туда нельзя пускать зимой то есть вот теперь мороз вот теперь все это дело замораживается и разрывает трубы. Немножко о выборе плитки. Перед тем, как приобрести плитку, я полгода студировал интернет. Читал характеристики, отзывы изучал технологии производства плиток соответственно у меня сложилось лично мое мнение с которым конечно могут могут поспорить профессионал первое чем меньше красителей в плитке тем она крепче потому что красители не всегда бывают очень качественные обычно это такой материал который легко поддается выгоранию красители делают плитку красивее но по качеству она становится ниже сам по себе я хотел конечно выбрать поначалу именно красивую плитку робом с разнообразными оттенками судя по технологии которую вы смотрели виброплитка значит немножко хуже качеством чем виброплитка прессованная потому как понятно что здесь и вибрируют и сразу прессуют конечно и дороже лучше всего конечно иметь дело с такими солидными организациями у которых имеется хорошая технология хорошие станки все дозируется имеется лаборатория и очень немаловажно когда производится плитка песка цемента и всяких этих добавок чтобы фирма имела пропарочную камеру так как естественное высыхание не дает такого хорошего эффекта как высыхание пропарочной камеры то есть там и зимой и летом это все делается, имеется лаборатория, все плитки имеют свои плюсы и свои минусы. На этом я заканчиваю свое скромное видео, всем спасибо за внимание, пишите комментарии, делитесь мнением, подписывайтесь на канал, кому понравилось ставите пальчики вверх, рад если кому-то помог. Всего хорошего, удачи!